чем лидер отличается от нелидера. Можно давать огромное количество объяснений, но вот есть такой образ. Предположим, пришел человек вот на такое мероприятие И, или пришел на вашу встречу или на конференцию. Чем больше людей, тем лучше. Там в воздухе, в воздухе много эмоций плавает. Там сильная атмосфера. Ну вот э, слово «энергия» которая Сергей относится к ней критически, я тоже всегда отношусь к нему критически, если энергию употребляет, знаете, как в суе, то есть как некое такое общее понятие. Для меня энергия ⁇ это способность к действию. Вот лучшего определения энергии я не нашел. Энергия ⁇ способность к действию, это сила, это потенция. Можно сказать даже, что можно уровень энергии человека измерять. Измерять чем? Человек говорит следующее. Ты знаешь, у меня нет сил, чтобы это сделать. О чем он говорит? Что уровень ее энергии недостаточно для совершения этих действий. Или человек говорит, ты знаешь, я, я могу сейчас столько сделать. Это означает, что у него сейчас уровень энергии высокий и даже скорее всего выше, чем то, что он делает. То есть это не джоули, калории, это некий показатель потенциала человека в данный момент. Так вот, приходим мы на большое мероприятие, там, как правило, уровень энергии в среднем высокий. Человек накачивается этой энергией, он чувствует, что он как воздушный шар готов взлететь и осчастливить мир, и отправляется. В него вкачали энергию. Кто в него вкачал энергию? Спикер, лидер, окружающие его люди. И вот он летит до следующей встречи. И тут, когда он остался один, вдруг он подлетает к кому-то и говорит, ты знаешь, где я был? И с горящими глазами начинает ему выдавать свои энергетические потоки. Другой человек на него скептически смотрит, потому что у него этого нет. Или он закрыт для этого. И тот, кто сейчас фонтанировал энергию, чувствует, что уровень энергии у него понизился. Из шарика вышел воздух. Потому что было разочарование. Меня не поняли. Шарик, ну, в общем-то, взлетел дальше, полетел дальше. Через какое-то время у него встреча с клиентом. Он с ним провел достаточно серьезную беседу. Договорились о встрече, тот навстречу не пришел. Возникла обида, и уровень энергии понизился. Шарик уже виловатенько летит. Потому что ну, оболочка-то осталась, а наполнение стало меньше. Через, предположим, некоторое время наш товарищ стал подсчитывать свои результаты. И уровень энергии у него... Понизился, и через какое-то время человек превращается не в летящий шарик. А что происходит с шариком, если из него вышел воздух? Ой, какая тряпочка. Внешне даже яркая, разноцветная, но уже не летает. Энергия вышла. Когда она снова у него появится? Когда или придет с насосом спонсор, и опять в него вкачает это дело. Кстати, за счет кого? за счет собственной энергии или он опять прилетит на очередное мероприятие конференцию или тренинг и там тренер и окружающие в него вкачают шарик снова полетит до какого момента до, встречи. до следующей встречи где главный главный как бы конфликт желание быть энергичным и невозможность потому что он сам не является источником своей энергии он все время где ее берет вот этот человек, на мой взгляд, лидером быть не может. Он может быть умным человеком, он может быть хорошим человеком, он может быть очень симпатичным, но он никогда не будет лидером, потому что он является потребителем энергии других, а не производителем ее.